А скажите, пожалуйста, вы слышали о приключениях Ксении Собчак? Ну да, конечно. То есть вы знаете, что она приехала? А, она уже приехала? Понятно. Э -э ну, я надеюсь, что ее больше не выпустят. А почему вы так считаете? Ну, даже несмотря на то, что она крестница кое-кого, за свои поступки надо отвечать. Вы знаете, что она уже вернулась сегодня? Знаем. Добро как? пожаловать. Как относитесь к этому? Готовы принять обратно? Ну, если она не будет порочить честь вооруженных сил Российской Федерации, будет патриотка, по-настоящему любить свою страну, то милости просим. Опять вернулась? Да что же она делает? Что она будет воду в России? Но ну, мне кажется, она нормально работает, как журналист. Путь дальше работает. У нас должны быть любые журналисты, и такие, и такие. Мы все должны слушать и делать выводы. Я думала, что она уже уехала, это был билет в один конец. А вы знаете, что она уезжала по э, паспорту Израиля? Да. Я знаю, что она купила несколько билетов и уехала через Белоруссию на Прибалтику по израильскому паспорту. Это я в курсе. Я вы знаете, она очень амбициозная, такая вся из себя, она очень, ну, очень много... Сделала плохого для, для России. Она же россиянка. А что ее там в Европе будет? Кормить, по эти ажурные трусики давать? Вряд ли. Украинцы прошли эту школу сейчас. Мечутся, как птицы. Гнездо потеряли, летает то на запад, то на восток. Вы считаете, что Ксения Собчак такая же, правильно? А? Что Ксения Собчак поступает так же. То же самое когда человек занимается антигосударственной деятельностью, э, ну, как бы, наверное, она за это должна ответить. Вот. Тем более, что она этим занималась много лет, целенаправленно, э, ничего не скрывая. Вот. И я думаю, что не только она, но и все, кто этим занимался, из ее, так сказать, компании, окружения, за это тоже должны ответить. Ей следовало бы остаться за границей? А... Нам не следовало бы ее выпускать, так же, как и всех остальных. Одно дело критиковать политику, которую проводит государство, другое дело позволять себе как минимум те высказывания, которые и она, и вся эта компания позволяли себе в отношении русского народа, государства российского и так далее. Вы знаете, я думаю, что нужно, пока идут военные действия, поддерживать свою страну вот, всяческими силами. А когда у нас уже наступит братство и единение, тогда можно уже себе позволить какую-то критику. А сейчас, когда оба народа находятся ну, в состоянии, так сказать, шока, потрясения, вот, поэтому я думаю, что лучше помалкивать. Хотелось бы по-хорошему сказать, но она своеобразная женщина. И... Может быть, у нее свои сдвиги какие-то в башке, еще что-то. Это просто какой-то порыв какой-то, не знаю, против войны. Но я, как офицер запаса, я считаю, что то, что у нас сейчас происходит, должно так происходить. Потому что мы должны очистить нашу Украину от фашизма. Она, конечно, держится за деньги. Очень многие держатся за деньги. Я Как бы она там не кичилась, как бы она там не брожопывалась, да, и все равно она вернется сюда, и ей никто, она никому не нужна там. Ну, вы знаете, одно время я очень уважала, потому что мне нравятся умные люди, а сейчас она меня разочаровала вообще своим, своим поведением, отношением и к ситуации и вообще.